Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня а, с вами Школа Русского Языка Еж. Сегодня у нас необычный урок, вернее, обычный урок Школы Русского Языка а, для а, хорошо знающих русский язык. Обычно у нас были уроки а, для начинающих изучать русский язык. Мы начинали с алфавита. Как вы помните, да, А, Б, В, Г, Д, Е, Йо, Ж, З и так далее. Вот. А сегодня у нас такой урок а, каллиграфии, можно сказать. Вот что дня Нувилон такие мысли. Навел он такие мысли, что то сейчас говорят, что дети пишут как курица лапой и вообще. А, и даже в телефонах старых, если вы помните, были А, Б, В, Г, Д, даже СМС можно было набрать, по крайней мере алфавит. Собственно говоря, был а, в памяти как-то он закреплялся. Вот, а теперь у нас алфавит такой несколько разбросанный а на телефонах, на мобильных, а на смартфонах, айфонах, на сенсорных. Почему-то он какой-то не по порядку идет. Как он там расположен. Ну, собственно, и на клавиатуре, в принципе, может быть и ничего страшного. На клавиатуре он тоже расположен. Не по алфавиту, как мы можем заметить. Да. Вот. А каллиграфия у нас начинается с, у... с улыбки. Да. Каллиграфия начинается с улыбки. Вот. У нас тут, как все мы знаем, две замечательные выставки скоро будут. А, вернее, уже одна скоро закончится. А, Но ну, здесь у нас, собственно, собственно здесь у нас буквы такие. Ю у нас тут. Ю. Да. <laughs> Не совсем каллиграфично, да. Ю. А вот и не так. Ну ладно, уви, ви, ви, ви, Ювелирные ювелирные ряды. Да, жители Санкт-Петербурга, наверное, наверное, будут в восторге от этого урока. Я думаю, ряды. -ря да, кстати, да, совершенно совершенно верно. Но в общем-то для детей, я думаю, для детей это очень, а, очень интересно. Ювелирный. Но в смысле не сама выставка, а, собственно, такие вот. А надо было нам кисть с вами побольше выбрать, да? Ну давайте выберем Это то побольше. Такую, наверное... А, это наоборот. Так, вот такую. Ю-ю. ч то как-то она у нас... Ладно. Бог-то с ним. Так вот, ювелирные ряды-то, да, они уже, собственно... Собственно, заканчиваются. И а, красивые, довольно-таки, там вещи. Красивые, довольно-таки, вещи посеребрёное. Ой, извините. Позолоченное серебро. Я вот не понимаю, зачем золотить серебро. Ну... Но... Вот это я не об этом, в общем. Но выставка, да, посмотреть. Посмотреть, может быть, мне и удастся рассмотреть, как все там на этой выставке. Да, пойти туда посмотреть. А саму выставку, собственно, посетить, может быть. А, да. Но мы перейдем к самому интересному. Мы перейдем... А к другому. Ювелирные у нас уже на исходе, слава тебе, Господи. И теперь мы перейдем к сокровищам Петербурга. Сокровища Петербурга это у нас в старинном особняке. Да, это не на правах рекламы, это просто а, так, как мы... Так как мы занимаемся SEO-продвижением, то есть, ну, в смысле, мы это... Мы, в смысле, наше творческое независимое объединение инвалидов занимается SEO-продвижением. Вот. А школа русского языка это отдельно у нас происходит. Все наши проекты, они все благотворительные, поэтому поэтому мы... Да, и вот нигде я еще в, в прошлом уроке хотел узнать, как же пишется красиво каллиграфически. Ну, можно посмотреть, найти в интернете буква В. Буква В, и тут, собственно, я ее... Её... Большая буква, да. И тут я ее не нашел. Как она пишется красиво. Попробуем. Так, написать. Может быть... Ну, может быть и так. Вот. И, а, значит, сокровища эти Петербурга у нас, собственно говоря, будет таким образом... сокро вещи, Ну, я напишу так. Как же так? Ну, вот как-то так. Сокро. Потом и. Вот так. Так. И вот так. И. Да, потому что писать Конечно, надо где нам... Так, ща, тут какое-то вот такое. Ща, да? Сокровища. Вот, ручкой в тетради писать, конечно. А, как я говорил уже давно, на первом уроке, ручкой в тетради писать надо. Ну, может, конечно, это уже как бы атовизм какой-то. Я не знаю. Я пишу все время, собственно, чего, чего и всем желаю. Может быть, в современном мире будет какой-то другой разовьется, да, больше человек будет работать с клавиатурой, с мобильными телефонами. Ну, вообще-то, честно говоря, мне почему-то кажется, что первые бумага они останутся все равно. А, вот. И, кстати, бумаги, да. А, так как, собственно, <связать> я являюсь, помимо этого, еще и промоутером непосредственно на раздачу этих замечательных, э, э, замечательных произведений искусства. Да, и а, они, конечно, мне очень жаль, как и уже, а, как и я рассказывал, наверное, а, про газеты тоже, а, да, что они пропадают, просто их выбрасывают, выбрасывают, и а, это очень-очень-очень печально. А из них можно придумать что-нибудь с ними. Интересно, но с ювелирами, честно говоря, интересно. У меня была только одна мысль: вот это а, для детей развитие мелкой моторики, например, да. А, сейчас очень дорогие какие-то магазины для детей развивающие всякие вещи. А, вот, а, например, можно вырезать колечко, а, колечко и еще что можно. Не знаю, дети занимаются таким или нет, но, во всяком случае, с ножницами работать, да, надо еще то вырезать, ведь, вот, прекрасно можно вырезать колечки, а потом еще можно, вот, но сокровища, но сокровища, в принципе, тут для фантазии, для фантазии, да, можно как-то... Собственно, каллиграфически несколько букв здесь, да. Ну, тут еще тоже можно вырезать, вырезать, например, часть листовки с красивой девушкой. Не подумайте ничего плохого, да. Вот. И почувствуйте себя наконец-таки в рождественской сказке. Вот о чем мы говорим, что выставка у нас будет с 21 числа по 24. Вот. И а, почувствуйте независимо ни от чего. Почувствуйте себя в рождественской сказке все-таки. Вот, а, расслабьтесь и а, расслабьтесь, да, и а, спокойно. А, спокойно, да. Это мы русским языком с вами занимаемся. Хотел бы, я честно говоря, церко церковно-славянским заняться, но все как-то руки не доходят. У нас а, были в предыдущих уроках а, показано, да, церковно-славянский, но и, может сказать, даже старо-русским языком, а, то есть древ древним русским языком. Как раньше говорили люди, да, вот этим тоже хотел бы заняться. И что я хотел сказать, да, что, в общем-то, может быть, даже какие-нибудь делать оригами из них, может быть, что-нибудь. Мастера у нас есть, в общем-то, могут придумать все что угодно. Вот. Вот. Это я, в общем-то, не, не к тому говорю, что надо а, подходить, да, и как бы их как бы их заби забирать тоннами, да, чтобы промоутеру, то есть мне быстрее уйти. Смысла в этом нет, а надо просто.. Чтобы они не пропадали, чтобы они не выбрасывались. Вот. Скажете, сдавать в макулатуру? но ну, знаете, как бы... Знаете, как бы... Я не сторонник таких, таких вещей. Вот газета, например, тоже. Но газеты из них тоже можно... Найти им применение, в принципе, в некоторые плетут из газет. А, можно сдавать макулатуру, конечно. И газеты, например. У меня скопилось уже довольно-таки много газет. А, как э, как сказать-то, да. <клев> Профсоюзного, так сказать, члена профсоюза. Работников газетной промышленности э, скопилось их за несколько лет уже, за два, что ли, года, может даже и больше, э, за два, да не, за два года скопилось их уже до, достаточно, э, и можно сдав, сдавать, конечно, их если ничего больше не придумать. Но ну, можно еще что-нибудь придумать а, такое. Потому что очень много выбрасывается. Да, у меня собраны газеты, которые выбрасывались, когда я а, работал в метро. Собраны старые, собраны а, мятые газеты, и также собраны те, которые, газеты, которые оставались после, после так сказать, окончания работы. И которые, и которые были просто забраны мною для того, чтобы не выбрасывать их на помойку вот ну то, ну таких пример, примерно было не знаю процентов наверно процентов 50 таких процентов 50 таких еще дневник был а, со старой работы а, не не не сейчас который дневник раздается а тот дневник который разносился по а, организациям давным-давно, давным-давно считался он очень скучной газетой, а теперь вот то просто все от него без ума. Вот а метро почему-то как-то они охладели люди, да, то есть, то есть как-то вот так случилось, охладели люди к метро, а их что-то печатают все больше и больше и, а, собственно, девать их сами понимаете газет про работу правда убавилась а, вот а о чем я хотел сказать это урок русского языка у нас да с вами Ну, честно говоря, по-русски хотел сказать я только что. Что... Нет, я лучше не буду, я лучше это по-русски напишу, собственно, напечатаю. Вот. Потому что сейчас я начну уже переходить на другие русские слова. Ну, может, может не начну, не знаю. Но, в общем, может такое случиться. Поэтому буду я стараться напечатать это напечатать это э, в наших э, в наших проектах зарисовки такие короткие вот собственно вот такой вот урок для в основном хорошо знающих русский язык понимающих старающихся не забыть а также для всех желающих и вообще смотреть на, смотреть на это смотреть на это с юмором потому что э, да как еще можно на это смотреть на все да а потом э, к, веселой, к веселой части да мы перейдем чуть позже с вами, с вами школа русского языка. ешь всегда с вами, и это у нас был такой немножко, немножко тихий, тихий, тихий такой урок сохранения, посвященный сохранению. Сохранению лесов, а, а, там в основном хвойных лесов, а, потому что это очень-очень-очень важно. Вот. Ну, как, впрочем-то, и, и всех ресурсов, и остальных а, ресурсов земли, а, и... А, Хвойные леса, потому что восстанавливаются медленнее и постепенно за, заменяются. Заменяются они э, лиственными лесами. Хвойные леса вырубается. Вот поэтому. Они нужны для, для того, чтобы печатать что-нибудь хорошее, например, книги или... Э, да, книги или тетради опять те же, да? Что-нибудь такое. Потому что книги сейчас стали очень дорогие. А вот таких вот рекламных листовок, хотя, собственно, в интернете спокойно можно прорекламировать что угодно. Даже маленький-маленький магазинчик можно тоже. Поэтому мы, собственно, и начали заниматься еще SEO-продвижением. Вот. Всем спасибо, всем удачи. Школа русского языка переходит да, к водным процедурам.